Привет! Но кто из владельцев сайта не хотел бы, чтобы Яндекс или Google приходили на сайт буквально по щелчку пальцев? А размещенная вечером информация уже утром находилась бы в поиске. Так вот, нет ничего невозможного, и это реально. Как? Давайте разберем! Сначала для тех, у кого есть доступ к телу разработчика сайта. Но ну а во второй половине видео советы тем, у кого с PHP, Python или там с Java не очень. Поехали! У вас большой сайт, часто изменяющаяся на страницах информация, тогда вам только программно ускорять переиндексацию. И да, карты сайта сайт XML к этому способу уж точно не относится, Ведь перед нами стоит задача переиндексировать страницы моментально, а не в течение недели. Это я про скорость сайт-мапом, если что. С Яндексом нам поможет новая инициатива IndexNow, к которой пока присоединились только Яндекс и Bing, а Google активно присматривается. Для начала вам придется подтвердить права на сайт, то все похоже на подтверждение прав в панели вебмастера. Размещаем в корне сайта текстовый файл с ключом и можем начинать пинговать Яндекс запросами на переиндексацию. Если по одной странице, то отправляем http-запрос вот такого вида, где url changed – это адрес страницы для переиндексации, а UK OK это ваш ключ. Если необходимо отправить несколько url-адресов, то используйте запрос post.json. Более подробную инструкцию смотрите на страницах IndexNow по ссылке в описании под видео. И, кстати, если вы отправили пинг в Яндекс, то Bing получит его автоматически. И наоборот. То есть, когда Google присоединится к инициативе, мы очень на это надеемся, то одним запросом можно будет отправлять на переиндексацию до 10 тысяч страниц одновременно, сразу, во все поисковики. А пока для переиндексации в Google придется поработать с индексом на И вот тут уже без бу... м -м, программиста не разберешься. Во-первых, у индекса на есть ограничения на поддерживаемые страницы. А во-вторых, необходимо интегрировать библиотеки в CMS-ку. Благо есть библиотеки на Java, Python, JavaScript, PHP и NET. Зачем встраивать CMS-сайты? Ну, во-первых, для удобства. Но ну, а в главных... Попытки запуска библиотек вне CMS-сайта для владельцев сайта, да и начинающих программистов тоже, порой выглядят как извращенный мазохизм. Все просто. Если можете разобраться, то сможете и интегрировать. Если не знаете, как интегрировать, то вряд ли и разберетесь. Как-то так. Ссылки на документацию по на НПИ и библиотеке в описании под видео. А мы переходим к совсем простым способам пинговать переиндексацию Яндекса с Гуглом. Для Яндекса заходим в панель вебмастера Яндекса, индексирование, переобход страниц, отправить. Для Гугла заходим в Search Console, проверка URL, проверить, запросить индексирование. Перефразируем знаменитую фразу. Мы не можем ждать переиндексации от поисковиков, заставить их – это наша задача. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые фишки. С вами была Полина, до встречи!